ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый год что-то новое да, ну, каждый год что-то новое. Нет, себе вот такое взяла в У меня очень приятно так, нет. нет, это алмаз. показываю два.